Муж решил жене подарок на день рождения сделать. Приходит в магазин, смотрит, а там этот навороченный утюг стоит. Смотрит, а денег не хватает. Думает, дай-ка я его сворую. Своровала охрана, заметила. Привела охрана мужика к хозяину магазина. Хозяин магазина мужик с юмором. Говорит, слушай, да на конце к выходу, забирай. Мужик напрягся и вынес. Радостный, довольный, приходит домой, дарит утюг. Жена вся в восторге. Ночь наступает, муж отдельно спит. Вторая ночь, третья. Неделя прошла, месяц, муж отдельно спит. Жена думает, дай-ка я проверю, что не так. Посреди ночи заходит в спальню, смотрит, а муж со спущенными штанами возле зеркала стоит, а на конце гири, а рядом другие. Жена, дорогой, ты что? Муж говорит, да не мешай мне тренироваться, нам еще холодильник нужен.